Да, вот на время. Нет, мы ниже ничего не снимали. Она отказалась возвращаться в ту клинику, где ей это делали. Я коронки не делаю. У меня серьезные проблемы с ортопедией, поэтому я... это сколько месяцев? Да, месяц или пол полтора. Я вам скажу, А ее а дальше нету. Знаете нет. что? Это снимок... Я вам скажу, сделанный 6 ноября, а оперировали мы ее 29 сентября. Это вот совсем еще. скоро мы ее снимем. Совсем, совсем свежие. Закроется, закроется, я считаю, что закроется. Даже если он не закроется, там подкровистый. Может... По что? Даже если не закроется, покрой стена. Он закроется. Нет, не Закроется. Во-первых, все-таки да, классически Десна 3 месяца восстанавливается Давайте как бы не забывать да, об этом Полтора месяца вообще нечего оценивать даже Я считаю, что от того, что у нее было У нее на сегодняшний день нет самого главного У нее не болит, у нее не течет гной оттуда Мы сохранили имплантаты, коронку а У нее нет никакого зрительного, какого-то зияющего эстетического дефекта все остальное ⁇ это процесс регенерации. Два сосочка сохранные. Если есть какие-то неровности на слизистой, они как бы возможны, но это связано, опять же, вот этот вот маленький треугольничек, который вы заметили глазом на фотографии, я вам больше скажу, он во рту не виден, потому что здесь же увеличено. Это же макросъемка, конечно. Да. Ну скальпелем вот так заводили или вот так заводили. Боковые участки, чтобы зафиксировать да, да. трансплантат, И так. с одной стороны в одну сторону, с другой ну, не знаю. Как, ну, ну, я обоюдно ну, бы острым скальпелем делала. Там видно даже на фотографиях. По, по связи, Сейчас да, я верну по, слизи, вам подождите. По я расщепила именно, потому что оставить только эпители сверху нельзя. Нужно, чтобы это было в толщину. Мне позволила ее толщина, толщина десны ну, то прикрепленная. У нее хороший биотип. Отступов, как обычно, да. расщепленный. Сейчас я покажу. Я просто смотрю, где этот слайд с разрезами, с этими. Да. да, бою до острым. Вот видите, прямо в одну сторону, а потом в внутри куда да, ну, все, все это вот так заправилось. Да, там, здесь у вас да, кусочек и сверху для того, чтобы это питалось. То есть моя была задача найти какие-то зоны для, для подпитки, да, потому что трансплантат у меня получилось взять достаточно хорошего размера у нее. Ну, -вот да, вот и этот и трансплантат из бруса. Я имею в виду, что вот в этом случае вот. <сосе> на косте осталось, вы к ней подшипались, правильно? Да. А вот трансплантат, который под надкосницей находится, он потом как-то переходит в более плотное состояние, как в становится, или он все время таким же остается? Вы задали хороший вопрос, на него никто не знает ответ. Да. Я, я, все думаю, все а, я вам скажу. На самом деле доклинические да, исследования говорят о том, что он перерождается полностью в собственную соединительную ткань. Он не становится никем и ничем. Он просто перерождается и утолщает да, таким образом. Аутотрансплантат стопроцентно замещается собственными тканями созданием и объема. Или сохраняется. Или сохраняется. Он не инкапсулируется, да, он не лежит там просто как кусок чего-то. Клинические то, он... то Да, клинические есть. На людях... Доклинические да нет, нет, нет, нет. До я брала, я сама подсаживала трансплантаты и брала, но ну, это на животных эксперименты и что, в виде человека, если на То же самое конгломера Ну там как а? слизистая, это соединительная ткань, она как была коллагеном, она так и переродится в этот же коллаген Надкосница не увеличится в размере, если вы это, к сожалению, мы тоже так очень хотели. К большому сожалению, не получается пока увеличится надкосницу. В объеме она как остается двуслойная, да, она имеет два слоя, она так и пока остается. Я думаю, что она анатомически приспособлена только для этого. И не надо форсировать природу, надо идти с ней округу. Э, и наблюдать, да, как это все сделано у человека. А мы завтра будем об этом разговаривать, это называется принцип фенотипического плана. Вот это вы, рискнули, и на вы просто вы же да. Чтобы да. Уже не вторично, да. Да, но я не, не, не делала бы этого, если бы я не не. А у меня было время на Через нее. Неделю, нет, у меня там... было время, я такие операции оставляю достаточное количество времени, чтобы нет, нет, спокойно. Я вижу, что не уедет, нет. нет, я знала, что она будет здесь, я а заранее. Такой реакции него была такая Реакции. То есть не было острой реакции, поэтому пошли на вот. По Я одному, на самом да? деле, у нее большинство было именно жидкого гноя первичного, да, вот этого. И мы его когда убрали, и выскоблили грануляционную ткань, которая продуцировала это все, по сути. Мы... Кстати, вот эту пациентку мы вели без антибактериальной терапии. Вы видели, что у нее через 10 дней нету ничего? Ну, есть э, методы, отработанные уже годами, но ну, вот, например, вот эту методику Патрик Палачий предложил в 1986 году. Э, я не знаю, кто из сегодняшних э, гуру там, имплантологии делает это и показывает на каких-то лекциях, да, я предваряю все вот эти сразу разговоры и вопросы. А Патрик Палачи сам лично это придумал Предложил метод изумительный Я его просто обожаю вместе с Палачи Потому что он гениальный вообще ученый Профессор, хирург Он человек, который отдал себя науке целиком он до сих пор работает я была имела честь снова видеть его в, в октябре месяце в Москве была очень рада потому что когда-то я 10 лет назад у него была на учебе и мне было очень приятно что он до сих пор работает и жив и здоров и все в порядке он предложил простейшие методики которые позволяют минимальными средствами местными тканями создать правильный объем десны, То есть как-то раз зайдя в кабинет ортопеда, я увидела, как доктор устанавливает сам формирователь десны, Ему не хотелось почему-то отдавать эту работу хирургу. Он взял бор на турбине алмазный. вот так сделал, да? Поставил туда формирователь. То, что у меня упало это не сказать вообще ничего. Для меня каждый миллиметр вот этой кератинизированной, прикрепленной десны, за которой мы боремся, да, который надо использовать, выброшен просто был в плевательницу одним движением. Итальянцы вырезают вот этот вот кружочек над имплантатом, когда его раскрывают, подшивают это тот случай, когда единственный случай, когда подшивают трансплантат к слизистому косичному лоскуту и устанавливают его, чтобы создать видимость бугорок, да, как будто бы эта поверхность корня надо платить. А мы это выбрасываем в помойку. Ну, то есть. Э, посту, посту. да. Меняется подход, сейчас мы все работаем в эстетических зонах, как бы то ни было, мы уже хотим и боковые участки, да, чтобы у нас выглядели красиво, потому что это не только красиво, это профилактика переимплантитов в первую очередь всегда. Простейшая методика, мне кажется, я просто на модели ее покажу, она делается просто элементарно, там есть один нюанс. Откуда резать скальпелем? Очень важный момент. Здесь зубов нету. Значит, раскрываете имплантаты, откручиваете заглушки, устанавливаете фдмы. Установили, ставите отслоенный лоскут, укладываете сверху на формирователи прижимаете пальцем и проводите скальпелем от дистальной поверхности в медиальную сторону, прямо следуя, опираясь на формирователь десны. Вот чтобы... Да, да, да. Останавливайте свой разрез на середине.